Дорогие мои, доброго утра, дня, вечера, ночи, где бы вы ни были. Мы в прямом эфире после ивента в Дубае. Мне кажется, все мы по-прежнему наполнены впечатлениями и вдохновляющими воспоминаниями. После этого ивента у нас были представители более 80 стран «Мы». Распродали полностью зал. Более двух с половиной тысяч человек были там, в зале. Мы, конечно, анонсировали большие важные вещи. И некоторые из этих объявлений, анонсов и хороших новостей мы повторим сегодня. Еще раз на всякий случай. С нами доктор Анна. Так что, если вы только что присоединились, позовите своих, позовите своей команды. Еще не поздно. Сегодня... У нас, кстати, идет перевод на 10 различных языков, не только на русский. Так что ждет нас сегодня занимательная информация. Для начала запустим видео, с которым открывалось, открывался наш ивент в Дубае, а потом... Покажем несколько важных слайдов и поговорим о деталях тех анонсов, которые мы сделали в Дубае. Секундочку, мне нужно запустить видео. В экономическом океане богатства есть подводные течения, которые ведут к волнам финансовых прорывов. Для тех, кто готов эти волны оседлать. Для тех, кто верит в силу новых идей. Для тех, чье время пришло. Это история. Одного из тех, кто готов оседлать эту волну. Дейси. Децентрализованные системы искусственного интеллекта. Запустила свою первую систему сбора средств по модели краудфандинга и умных, контрак умных контрактов в январе 2021 года. Прошло два года, мы побили рекорды, и мы творим историю. И история наша откликается по всему миру. Мы разрабатываем новые инструменты финансового искусственного интеллекта, Сообщество краудфандинг, сообщество Дейзи выросло до более чем 200 тысяч членов из более чем 100 стран по всему миру. Благодаря двум годам разработки Endotech, технологии искусственного интеллекта, действительно совершило коренной переворот, показывая надежные результаты сильному сообществу. За последние два года мы столкнулись с немалым количеством трудностей. И мы — это сообщество, которое смогло справиться с этими трудностями сегодня. Дейзи сильнее, чем когда бы то ни было. И мы на пути к достижению показателя в 100, в миллион пакетов, миллион пользователей и одного миллиарда выплат. Главные победители, модели, модели, Daisy получают награждение от Endotech и от того, что дает обучение AI после запуска Forex AI в апреле 2022 года. Более 600% наград были выплачены. Это 600% только за 10 месяцев. Более 100 миллионов USDT. В результате AI-торговли получили участники и владельцы пакетов. И более 200 миллионов в общей сложности были сгенерированы благодаря работе искусственного интеллекта. Вы получаете награды каждые выходные. Столб Дейзи состоит в том, что тот, кто вложился в краудфандинг, получает свои выплаты всегда первым. План выплат также... Оказался прорывным для десятков тысяч людей со всего мира. Каждый день простые люди получают награды благодаря модели Дейзи, благодаря компенсационному плану Дейзи. Вы получаете награды сразу и награды благодаря работе AI для каждого члена вашей сети. Децентрализованный бизнес-пул Дейзи позволяет вам получать награды вне зависимости от экономической конъюнктуры. «Умные контракты» привели к дополнительным 120 миллионам выплат USDT членам Дейзи, которые пригласили других в это сообщество. Однако нас объединяет не только прошлое, не только успехи прошлого. Мы ждем будущего. В 2023 году сообщество Дейзи вырастет до 1 миллиона членов. В 2023 году мы достигнем 1 миллиарда выплат. В 2023 году. Команда искусственного интеллекта Дейзи покажет самые высокие результаты, которые мы наблюдали в нашей индустрии. В 2023 году умные контракты Дейзи приведут к выплатам 100, сотен миллионов наград и компенсаций. В 2023 году импульс Дейзи будет ощущаться по всему миру. Вопрос простой. В 2023 году… Ты. Готов ли ты оседать, оседлать эту волну вместе с нами? Мне нравится. Мне кажется, если вы сегодня присоединились к нашему звонку, то, если уж вы нас слышите, наверное, вы знаете, что ответ для вас — да. Ответ на вопрос «да» — это относится к десяткам и сотням тысяч по всему Миру. И эти люди вместе с нами выводят наш проект, совместный наш проект на совершенно новый уровень. Мы только что пережили очень вдохновляющий ивент в Дубае. Наша команда видеопродакшна сейчас допиливает видео об ивенте. Я надеюсь, что вы его не пропустите. Мы в ближайшее время обязательно выложим это видео. Ивент был вдохновляющий. Доктор Анна рассказала о мощи ai и о том, куда ведет нас путь развития искусственного интеллекта Дейзи со всеми этими ботами на экране, проекционном экране. Эдвард завершил ивент очень ярко, конечно, и очень много топ-лидеров рассказывали о своих опытах, о своих историях, рассказывали о том, какие результаты они достигали в рамках «Дейзи». Наверное, один из самых значимых результатов ивента — это как раз это главное понимание, тема того, что перед нами нет никаких преград и ограничений. Мне кажется, Эдвард, я прав говоря, что действительно вот это ощущение того, что у нас нет никаких ограничений, действительно нас объединило. Потому что на самом деле в жизни не так мало людей, которые считают, что нет. Которые считают, что нет предела росту, нет предела совершенства. И я никогда не забуду это ощущение близости, совместного понимания. И в принципе вот... Мысль о том, что росту нет предела, объединяет нас, и мы раздвигаем эти рамки. Мы делаем то, что прежде никогда не было сделано. И некоторые из тех анонсов, которые мы сегодня озвучим, опять же, они были частично также сделаны на ивенте, мы сегодня некоторые из этих объявлений проясним на самом деле показывают, что направление нашего движения в Дейзи построено таким образом, что как раз действительно росту нет предела. И как только мы снимаем все пределы, смотрим на то, что делали другие проекты и компании в последние десятилетия нашей индустрии, и посмотрим на то, что на самом деле возможно, зададим вопрос о том, куда мы идем, куда мы можем прийти, то в принципе дискурс данный выходит на совершенно иной уровень и потенциал наш. Выходит на совершенно новый уровень. Мы сегодня, кстати, объявим наши будущие ивенты. И как раз следующие наши ивенты будут называться очень просто «Без границ». И я... Уверяю вас, что мы в ближайший квартал до ближайших ивентов увидим прорывные, рекордные показатели роста по всем направлениям Тейси. Что ж, мы сейчас возвращаемся немножко по домам. Хорошо быть дома, хорошо быть с близкими, с семьей, потому что с Эдвардом мы, мне кажется, провели в обнимку последней недели до возвращения домой. Мы до этого были в Израиле с доктором Анной и с ее командой Endotech. И, конечно же, мы очень рады снова друг друга увидеть после возвращения домой. Илья, э, Эдуард, как у вас дела, как у вас ощущения? Помимо того, что нет никаких границ. Слушайте, да отлично, как и всегда, в общем-то. Я с самого ивента чувствую себя отлично. Да и до тоже. Нет, Джереми, ты прав. Ты прав абсолютно, говоря, что... Я, наверное, единственный, кто еще задержался в Дубае, но я немножечко как-то прихожу в себя. Мы столько энергии вложили, и мы были так заняты, готовясь к ивенту. Готовились неделями, месяцами. Наконец-то все получилось. И, конечно, всегда после ивента нужно время, чтобы восстановиться. И действительно. Как-то с новой энергией, с новым импульсом войти в продолжение рабочего ритма. Столько людей две тысячи. Слушайте, ну в прошлом году ты после ивента слег, на самом деле, с ковидом. Сейчас опять простудился, я не знаю. Видимо, столько энергии, аж иммунитет садится. Слушай, да дело не в простуде. Дело в том, чтобы действительно, как бы вот взять эту энергию и вложить ее в дальнейшую работу потому что, конечно, после ивента нужно немножко передохнуть и с новыми силами окунуться в работу, потому что, конечно, делал просто непочатый край. У тебя температура, так понимаю, 4 дня подряд, да? Ну, есть такое. Давай, А давайте покажем наши дейзи-кольца, раз уж такое дело. У нас, в принципе, вот более 100... Кольценосцев, которые получили свои кольца на сцене. И, кстати говоря, хочу вам сказать, что квалифицироваться на получение своего Дейзи кольца еще не поздно, не поздно. И здесь в кольце настоящие подлинные черные бриллианты. И вы видите зеленые вот эти вот столбцы на логотипе Дейзи. Это тоже очень редкие камни. Я не знаю, видите ли вы сбоку, там белые бриллианты. И волны, которые высечены вручную, и любимая моя составляющая кольца в принципе состоит в том, что внутри кольца, внутри кольца выгравирована Я не знаю границ. И сейчас более 100 лидеров Дейзи дошли до этого уровня. И они носят это кольцо с гордостью каждый день, объявляя всему миру с гордостью, что они не знают границ. Мы не знаем границ! В этом наша мысль, в этом наш лозунг, в этом наше заявление. Эдвард, ты хотел что-то добавить, правильно я понимаю? Мы вчера проводили звонок с юридической компанией. Не скажу откуда, но значимой компанией. И мы говорили как раз о нашем подходе. И говорили о том, что нужно вот это, вот это, вот это, без всяких границ. Так что же было забавно. Им наш подход понравился. Мне кажется, они скорее были шокированы, нет? Мы говорим о том, что мы выплачивать миллио, миллионы, миллиарды совершать коренной переворот в нашей индустрии и в других индустриях, отраслях тоже. В общем-то, им понравилась идея вести с нами дела. Знаете что? Мы трое увидимся ведь друг с другом на будущей неделе, правильно ведь? На встрече с юристами как раз, включая Данила, Правильно? Да-да-да, будет очень вдохновляюще. Но давайте окунемся в некоторые из слайдов, которые у нас тут накопились. Хочу показать вот этот первый слайд. Мы показывали его в начале ивента в Дубае. Это пост, который я увидел в соцсетях пару недель назад. И на самом деле он привлек наше внимание сразу же. И мы, увидев его, поняли, ребята, вот здесь задается вопрос, который мы должны задавать себе. А именно, на что мы способны. Итак, ты способен, как говорится здесь, на большее, гораздо больше, чем ты веришь, ты можешь. Ты можешь сделать гораздо больше, чем тебе кажется, что ты можешь. Мы, в принципе, считаем, что мы можем сделать немало, да, уже как бы так. Мы, в принципе, верим в масштабные наши способности. Но, оказывается, мы способны еще на большее, чем мы предполагаем и верим. Так что не останавливайся на достигнутом, потому что... Пора идти за пределы того, что тебе прежде казалось выполнимым. Возможно, даже в Израиле кто-то, Анна, ты рассказывала о том, что значит слово «без границ». То есть это преодоление барьеров, движение за пределы границ и ограничений. Итак, в этом и есть суть DAISY. В принципе, с начала нашей жизни, с начала основания нашей компании, в этом, в принципе, вот как бы сердцебиение Дейзи, а именно преодоление, преодоление ограничений и границ. И таким образом проект наш стал тем, о чем говорит весь мир. Мы совершаем коренной переворот в индустрии P2P на финансовых рынках, удаляя ограничения, преодолевая границы. Мы видим, как многие компании достигают высоких показателей. Мы видим три компании, которые дошли до 10-миллиардного оборота. И мы приняли решение. Мы приняли решение, будучи одним сообществом в Дубае, принято было решение, что мы сделаем то, что прежде сделано не было. И мы, в свою очередь, преодолеем вот эти показатели, превысим их. Мы сегодня сделаем вдохновляющие объявления, которые помогут усилить импульс нашей работы и привести Дейзи в положение, где мы можем это делать. Итак, давайте немножечко объявим информацию. Вдохновляющие новости о продлении Momentum пакета. 80% ваших выплат отправляются в трейдинг вживую. То есть Momentum Pack сейчас доступен на третьем уровне то же расширение моментум пака его действия. Команда поработала над смарт-контрактами. Мы обновили их, мы загрузили их в экосистему Daisy. И теперь это позволяет человеку на третьем уровне, когда ты доходишь до третьего уровня, когда ты... Выплачиваешь за третий уровень, ты получаешь возможность доступа к Forex Momentum Pack. Мы не хотели никого оставлять за бортом. Во многих рынках по всему миру этот третий уровень действительно является фактором, меняющим положение вещей. Мы раньше никогда не выводили такого рода выгоды на такой высокий уровень. Мы запускаем неограниченные Momentum паки на уровне 5 и выше. До 31 мая это действует. То есть мы запускаем неограниченный моментум пэк на третьем уровне. Мы говорили об этом, думали об этом, но они сказали, давайте лучше переведем. К нам подошли лидеры и сказали, давайте мы переведем это лучше на пятый уровень, потому что на самом деле всем нужно дорасти до пятого уровня. Поэтому Unlimited, неограниченный моментум умпаки у нас на пятом уровне. Сейчас бэк-офис программирует. программирует это для третьего уровня. Итак, неограниченный момент импаки сегодня. Еще доступный до третьего уровня, но в течение суток, я так полагаю, уже... Этой возможности не будет. Мы просто задумали так изначально, но к нам подошли лидеры и сказали, все-таки лучше оставить неограниченный момент упаки с пятого уровня. С пятого уровня и выше. Мы-то задумывались с третьего, но, в общем, прислушались к советам сообщества, оставили на третьем уровне, оставили на пятом уровне. Пока вот как бы на третьем уровне доступно, но еще это будет продолжаться примерно сутки. Итак. Конечно же, трон блокчейн стало чуть подороже, комиссии повысились. Это не имеет никакого отношения к Дейзи, как вы понимаете. Просто мастер ноды в сообществе Tron были выкуплены, чтобы на самом деле в трон блокчейне транзакционные издержки немножко подкорректировать. И взаимодействие по смарт-контрактам стало чуть-чуть подороже. Просто стоимость этих операций стала дороже. Мы подумали, давайте дадим людям инициативу. Если они же будут тратить эти комиссии, пускай у людей будет больше, больше причин регистрироваться с Дейзи, Пускай у людей, по крайней мере, будет что-то значимое в результате. И теперь, когда человек присоединяется к Дейзи, он присоединяется к Дейзи не на крипто уровне 1, или даже не на Форексе уровня 1, они получают комбо-пак первого уровня на 200 USDT. То есть на первом уровне крипто-AI и первый уровень на Форекс-AI. То есть фонды будут в обеих этих корзинах. Почему это так важно? Почему это так можно? И мы это говорили уже месяцами, снова и снова. Даже с первого дня запуска Форекс-трейдинг мы сказали, что мы верим в конечном итоге, что криптовалюты, и крипто-искусственный интеллект, который разрабатывает доктор Анна и ее команда, так усердно приведут к радикальному изменению во всем, что мы делаем. Конечно же, всех радуют наши результаты на Форексе. Конечно, это здорово, все об этом говорят. Однако, я уверен, и все мы всем сердцем уверены, что именно крипто-AI действительно всем, как говорится, покажет. И в ближайшем будущем действительно это будет главной яркой чертой Дейзи. И все будут к нам поэтому возвращаться и приходить. Таким образом, такого рода новая модель регистрации позволяет каждому новому, каждому новому э, владельцу пакетов получить обе эти корзины и сразу же наблюдать результаты работы доктора Анны и ее команды. Я... Уверяю вас, мы с доктором Анной потратили немало дней, обсуждая их новейшие, последние как раз разработки, их развертку и реализацию. Мы пришли к новой стратегии в области криптовалют. В ближайшем будущем, на самом деле, мы будем все это выкатывать, и доктор Анны сегодня еще немножечко об этом расскажет. Поэтому ее и пригласили. В дополнение к этому, доля в Endotech теперь доступна уже с третьего уровня, с одной акцией. Почему это важно? Мы не хотим размывать плотность акций, держателей акций. Мы хотим, конечно же, помочь Endotech выйти на открытую биржевую торговлю. Но при этом мы хотим вознаградить наших членов, членов сообщества Endotech, членов сообщества Дейзи. Помните, Momentum Pack также включает в себя доли в активах Endotech, Но теперь акции получают наши участники на третьем, а не на втором уровне. Начинается все с одной акции. И я вам скажу, что никогда не было более подходящего момента присоединиться к Дейзи, Не было никогда более подходящего момента, чтобы повысить уровень вашего пакета и действительно приготовить себя на полных парах двигаться к успеху в 2023 году. Мы готовы действительно двигаться на всех парах с этим новым импульсом, выходя на новый уровень. Поэтому пришло время повышать качество своего пакета. В ближайшие месяцы мы встряхнем индустрию благодаря тому, что мы производим. То, что мы сделаем в ближайшие 90 дней, будет крайне важным, крайне сильным. Вы увидите свои результаты и результаты сообщества. И эти 90 дней заложат фундамент гораздо более успешных результатов за весь 2023 год. А сейчас я хочу, чтобы доктор Анна рассказала нам о новейших успехах в наших разработках крипто-AI. Доктор Анна, пожалуйста. Да, спасибо большое.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 готовит инструкции по трейдингу, так что очень скоро вы увидите в целом всю презентацию доктора Анны, как она была в Дубае, презентацию доктора Анны из дубайского ивента. Но спасибо так или иначе за новости по работе модели. Мы очень вдохновлены тем, что показывает твоя команда. Спасибо большое, да, ивент был классный, очень впечатляющий и вдохновляющий. Я очень рад тому, что у нас такое эмоциональное сообщество, которое реально показывает, что ему не все равно. Готовы нас поддерживать. Ох, ждем следующего ивента. Будет еще лучше, еще больше. Видно, что мы движемся в правильном направлении. Поэтому еще раз спасибо, дорогие мои. И не переключайтесь в ваши каналы. Мы очень скоро в официальных каналах наших выражем, выложим полностью презентацию, которую доктор Анна делала на ивенте в Дубае. Еще раз скажу, нету лучшего момента, чем сейчас, чтобы присоединиться к Дейзи. Улучшайте качество ваших пакетов. Если вы по какой-то причине хотите выйти из крипто-стороны всей этой истории, ну, мы вас понимаем, вас, наверное, очень радует Форекс, однако же... То, что нам показывает наш крипто говорит о том, что такого классного кода, такой замечательной модели не было никогда. И эта модель показывает, что она может справляться с той вмененной волатильностью, которая присутствует в крипторынке. Однако, доктор Ана и ее команда смогли обучить алгоритмы на новом уровне. Не так много у нас времени, поэтому все-таки нужно поговорить о других важных новостях. Итак, Пулы билдеров, пулы ачиверов. Строители-достигаторы. Итак, квалификационный период. Я вижу слово «достигаторы» немножечко у, меня, у нас а, а, с неправильной, неправильно написано. Если это не исправлю, то меня сведет с ума. Извините, пожалуйста, вот такой я педант и перфекционист. Знаете, вот что мне нравится в слайдах, тут раны, пока там правишь. У нее есть там боковые паттерны. Боковое движение. И на самом деле, когда рынок боковой, то сложнее всего. И мы видим, что вот именно модель справляется с такого рода с такого рода поведением. Это очень круто. Мы пару дней назад как раз говорили об этом, а про эфир особенно. Он действительно показывает такое поведение. и Это все, правда, в высшей степени интересно. И, кстати говоря, многие трейдеры торговали в долгую. И реально испугались из-за всего, что происходит. И многие трейдеры... Доктора, на в любом случае спасибо большое. Мы должны все-таки продолжать и делиться новостями сегодня. Да-да-да, спасибо большое. Спасибо. Ладно, Джерми. Все здесь, все на местах. Прекрасно, прекрасно. Никто, ни у кого экран не застывает. Все готовы, все молодцы. Итак, билдеры и, значит, достигаторы. Данная промо, на самом деле, это самое большое продвижение для нашего сообщества, и мы будем только от него отталкиваться и наращивать обороты. И есть люди, у которых только одна доля в поле достигаторов. Они заработают 4-5 тысяч долларов дополнительные, Каждый месяц только благодаря этому. И у многих людей много-много долей в пуле ачиверов, достигаторов. Пул классный. Но после 31 мая, мне кажется, что пул билдеров-строителей будет работать даже более эффективно, чем пул достигаторов. Благодаря тем как раз новостям, которые у нас назрели сегодня и были на ивенте. Итак... Последний период времени, когда можно все-таки квалифицироваться на любой из этих бонусных пулов, заканчивается 31... 31 мая этого года. Пулы продолжат приносить выплаты 12 месяцев до 31 мая 2024 года. И таким образом у каждого из вас есть возможность забронировать свою долю в этих пулах. Что еще интересно в пуле билдеров? Пул билдеров... С 31 мая будет состоять только из перманентных долей. То есть пул билдеров, он от месяца к месяцу. Заслуж... Заработали в этом месяце, получили его на следующий месяц. С 31 мая единственная пери... перманентная, постоянная доля в этом пуле на ближайшие 12 месяцев — это перманентная доля билдеров. То есть как получить ее? вам нужно зарабатывать, по крайней мере, 4 доли в месяц. 3 месяца подряд. То есть 20 тысяч в объеме Unilevel. Если вы это сделали в марте, если вы сделали это в апреле и сделали это в мае, то вы получили постоянную долю в пуле билдеров. Кто-то мог это сделать в январе, кто-то мог сделать это в феврале. Вы уже на правильном пути. Однако возможность у вас массивная. Причина, по которой этот пул действительно может стать еще и масштабнее, и более действительно прибыльным, чем пул ачиверов, потому что он включает постоянную долю. Он не размывается. И Builders Pool теперь тогда получается доступен только тем членам, у которых есть постоянная доля. Таким образом, если вы еще не заработали свои доли в пуле билдеров и ачиверов, то пришло время это сделать. Если вы заслужили и хуже заработали, заработайте больше, помогите вашей команде, помогите вашему даунлайну, потому что награды будут очень масштабные в ближайшие 12 месяцев выплат. Также в ближайшие 2 недели. Бонусный пул «Told you so, я тебе же говорил, как говорится, будет добавлен в ваш бэк офис, То есть на самом деле результаты от тех, Инвестиции, которые мы сделали месяцы назад, благодаря продажам билетов, на самом деле вернется к вам в кошельки. Все это появится у вас в бэк-офисе. Соответственно, мы выплатим из этого бонусного пула до следующего ивента. Это все будет работать в рамках сложного процента. И мы объявим вам о деталях того, когда эти выплаты будут сделаны окончательно. Но все-таки давайте обрадуемся этому росту. Каждый, кто приехал на ивент, получает результаты работы, награды из этого бизнес-пула. Эдуард, Илья, что вы можете добавить по пулам строителей-достигаторов? Знаете, мы не знаем границ, кроме, наверное, границ времени. Чуть-чуть, да? До 31 мая вы можете квалифицироваться на получение кольца, Дейзи. Трофей, так сказать, впечатляющий, массивный, увесистый и просто красивый. Есть чем гордиться. Этот трофей. Трофей. Получить не так просто. У нас из Японии только примерно 20-30 кольценосцев. Почти 100 человек получили такого рода кольца. Это видео с ивента и видео от наших японских партнеров, так сказать. До конца мая вы можете получить это кольцо, если вы получаете свою долю в пуле Ачиверов до 31 мая, вы получите по почте вашу Дейзи награду. И если вы пейс сетер лидер и у вас есть как минимум одна доля в пуле Ачиверов, то мы тогда отправим вам ваше специально изготовленное для вас кольцо Дейзи. Так что, в принципе, есть повод квалифицироваться на получение этой награды. Мы запускаем модель фонда летом 2023 года. И мы хотим ответить на некоторые вопросы по этому поводу, потому что люди спрашивают, а что это значит? Краудфандинг больше у нас не будет работать, что ли? Ну, в общем, вопросов немало. Вы нас знаете каждый раз, когда мы что-то объявляем... Каждый раз, когда мы принимаем важное решение, это решение нацелено на то, чтобы вывести нас всех на новый уровень. Для того, чтобы дать вам больше, чтобы вы получили больше выгод и выплат. Не для того, чтобы что-то отнять, а чтобы вам что-то дать. Модель фонда позволит нам действительно на юридических основаниях вести наш бизнес по всему миру. И также работать более тесно с аудиторскими компаниями. Сейчас у нас э, децентрализованная модель. У нас нет модели знания своего клиента, нет аутентификации клиентов в банковском формате. Однако эти ограничения все-таки нужно преодолевать. Эдерн Янг, например, проводит наш аудит и говорит: мы не можем, например, публично сказать, что мы проводим ваш аутит, потому что нет на то правильных юридических оснований. Мы, как бы, не ограничены. Но мы хотим все-таки вывести Дейзи на уровне миллиардных доходов. Для этого нам нужна в том числе юридическая инфраструктура, которая позволяет нам расти международно, на международном уровне, вы хотя на любой рынок. Итак, вот пара важных вещей, которые вы хотите знать. Когда запускается модель фонда, то все... Все те, кто делал свой вклад, все владельцы пакетов краудфандинга смогут либо работать, сохранить свои средства в прежней модели, либо вывести их на новую модель. Ваши выплаты по трейдингу никуда не денется, никак не изменятся. То есть те, кто вкладывал свой, свои доли в модель краудфандинга, эти фонды будут торговаться. Если вы захотите их оставить в обороте, вы будете получать ровно те же награды без каких бы то ни было изменений. Также остаточные все награды тоже будут выплачиваться из текущих моделей всем владельцам пакетов. То есть все ваши бонусы, пулы, пейсеттер и так далее, бонусы, все эти дополнительные награды никуда не денутся. Они будут только разрастаться благодаря работе инвестиционных моделей. Вы будете зарабатывать то же самое даже когда мы выйдем на модель фонда. Модель фонда также позволит новым членам присоединяться с любым количеством USDT, которые они выбирают. Но больший процент пакета сможет отправиться в торговлю. То есть сейчас, например, вы там, не знаю, выходите на уровень 100, 200, 300, 400. Вот входит и говорит, хочу 1000 USDT вложить. Кто-то скажет, а я хочу 100 тысяч USDT вложить. Это теперь можно вне зависимости от того уровня, который вам удобен. То есть, опять же, мы таким образом сможем сэкономить тонну денег на транзакционных издержках использования Tron благодаря этой новой модели. Модель фонда также потребует знай своего клиента и не предлагает доли в Endotech. То есть, краудфандинг модель не исчезает, но мы запускаем модель фонда, эти модели будут работать бок о бок, но в конечном итоге краудфанд-модель рано или поздно закончится. Как сказала доктор Анна сегодня, разработка уже завершена, и мы теперь готовы взять этот продукт, вывести его на рынок, когда запустится модель фонда. Она потребует все-таки работы в рамках модели «Знай своего клиента». И действительно... Мы построим более традиционную модель идентификации личности клиентов и совершения таким образом финансовых операций. Итак, можно будет вложить любой объем в торговлю. Будем ли мы получать наши награды, трейдинг-награды, как мы сейчас получаем с краудфандом? Да. Держатели пакетов, все эти модели будут работать и от предыдущих, и от текущих пакетов. Третий вопрос. Сможем ли мы, можем, соответственно, извлекать наши прибыли из хедж-фонда, так же, как и сейчас? Да, все выведения, все выплаты получат те же самые возможности, будут работать точно так же через Tron блокчейн. Далее. Сможем ли мы зарабатывать бонусы и матриц, э, матриц, матрицовые бонусы? Да, личные бонусы. И у нас также будет план наград. В новой модели мы не будем использовать модель матрицы. Мы не будем использовать матричную модель, так как мы используем ее сегодня. У нас будет модель «Больше» и модель «Лучше». Будет ли торговаться Endotech, если все-таки будет введен фонд? Последние результаты, которые мы видим на Форексе, это комбинация работы искусственного интеллекта Endotech и работы все-таки команды трейдеров. Фондовая модель будет также включать и то, и другое. Таким образом, ответ «да» и еще раз да, мы продолжим по этому же пути двигаться, автоматизация продолжится, однако мы также продолжим работать с сильной командой трейдеров, которая помогает команде Дейзи, помогает команде искусственного интеллекта доктора Анны, чтобы улучшать работу алгоритма, который так работает очень хорошо, кстати говоря. Итак. Хочу напомнить коротко, для первого и второго уровня мы сокращаем, вернее, мы прекращаем выдачу акций Endotech. До конца мая третий уровень будет получать эти акции. Итак, мы хотим анонсировать наш ивент для лидеров на Пхукете, на Таиланде. Пхукете на Таиланде. Простите. Для того, чтобы квалифицироваться на эту поездку на двоих со всеми оплаченными расходами, вы должны накопить 5 миллионов USDT оборота вашей команды. Daisy и Liquid, начиная с 20 февраля до 31 августа 2023 года. То есть 21 февраля уже прошло до 31 августа, если у вас оборот 5 миллионов USDT, и правило 50% работает то вы квалифицированы на вот эту поездку, VIP-лидерскую поездку с полностью оплаченными расходами поездки на двоих. Замечательное время вы сможете провести вместе с вашими вторыми половинками, например. Рекомендую этот ивент не упускать. Надеюсь, много вас квалифицируется на этот ивент. Давайте поговорим о дорожной карте наших ивентов. Нас ждет ивент в Будапеште в сентябре 2023 года. Мы объявим момент и место чуть-чуть попозже в ближайшие недели, и Дейзи в Японии нас ждет! Я знаю, что много людей прилетят на обе ивенты. И в Будапешт, и в Токио. В Японии у нас будет два ивента в Токио и в Осаке в октябре 2023 года. И дамы и господа, пока еще мы не готовы анонсировать все детали, но североамериканский ивент впервые в истории Дейзи нас ждет двадцать третьем году и конечно же этот анонс массивный конечно же там мы действительно вот как бы и пожнем плоды запуска модели фонда наконец-то поэтому мы и впервые можем запустить ивент в северной америке впервые наш большой региональный ивент на северную америку так что не переключайте ваши каналы. Итак, я выключу слайды. И... Что я еще забыл, ребят? Мне кажется, мы в один звонок столько вдохновляющих новостей ни разу не упаковывали. Мне вот нравится, как ты презентуешь, Джереми. Так что гладко. Я вот так думаю, успеть, не успеет, успеть, не успеет. Успел. У нас еще 10 минут. Джерми, на Пхукет, по поводу Пхукета, 5 миллионов долларов с 21 февраля, да, многие люди спрашивают о том, как вообще отслеживать этот объем оборота, мы работаем над этим, нам нужно еще немножко времени для этого, пожалуйста, поэтому потерпите, пару недель нам еще на это нужно, у нас, в общем, ну, нужно время на некоторые технические разработки, в частности, потому что, да, мы ликвид тоже включаем туда. То есть нам нужно интегрировать бэк-офис Daisy с ликвидом, с продажами в этой области. Поэтому в ближайшие пару недель вы зайдете в бэк BackOffice и сможете отслеживать свой оборот. И я получил э, от южноафриканской команде смс «Ребята, хотим ивент в Южной Африке». Поэтому мы договорились с ними. Мы посмотрим в ближайшие 90 дней, как там у них дела» потому что они вообще показывают себя с самой лучшей стороны в Южной Африке, но все-таки вот после Дубая, да, они, вернее, в Дубай, показали себя здорово, вернулись домой. Сейчас посмотрим, как у них будут двигаться дела. И, возможно, в конце или в августе и в Южной Африке у нас тоже будет ивент. Но это поглядим, поглядим. Хорошо, замечательно. Что ж, сможем, наверное, мы завершить сегодняшний звонок. Тогда все-таки на, так сказать, яркой ноте Liquid. Многие спрашивают о том, как же в этом поучаствовать, как же получить свои выгоды и выплаты. Самое главное, что мы выполняем наше обещание тем, кто вложил свои DAISY токены. У нас есть бонусный пул из которого можно зарабатывать, начать моментально. Для тех, кто были на Coca-Cola-арене, вы также тоже получаете свою долю в бонус-пуле Liquid Mining. И каждый, кто вложил свою долю в Форекс, до запуска Форекс, вы ждали 6 месяцев, я знаю, но теперь вы получаете награду из этого бонус-пула. поэтому что меня еще вдохновляет? До запуска Liquid мы смогли инвестировать более 7 миллионов долларов в Liquid проект для того, чтобы закупить, инсталировать и настроить майнеры. То есть мы запустили майнинг, и он происходит вот сейчас, в данную секунду. Он майнит себе, майнит и жжет. У нас будет звонок на следующей неделе. Мы анонсируем время и место этого звонка. У нас будет на следующей неделе глобальный звонок конкретно по Liquid NFT и по возможностям майнинга в Liquid. Мы поговорим детально о том, как получать доступ к приложению, если вы бонус пули, как запустить свои кошельки правильным образом, чтобы начать зарабатывать из этого бонусного пула. Но уже, уже... Люди с ивента есть, которые запустили, вот, закупили это железо, вложились в это железо, и они уже получают каждый день награды от майнинга, каждый день. И мы просто знаем, что этот проект — это коренной переворот, и опять же, это один из наиболее масштабных проектов, которые мы видим на рынке. И честно вам скажу, мне кажется, мы впереди планеты Все здесь у нас есть преимущество у вас есть, вернее, преимущества первых, кто входит в этот проект. Если вы не до конца его понимаете, если вы не знаете, что делать дальше, какие шаги предпринять, мы, конечно, упоминаем об этом сегодня, но на следующей неделе у нас будет звонок более подробно, как раз об этом не пропустите. Не ждите только звонка следующей недели. Если вы лидер, если вы впереди планеты всей на переднем краю в Дейзе всегда, после ближайших слайдов, которые вы сейчас увидите, я вам сразу рекомендую, покупайте Liquid NFT, 900 USDT, GPU, либо вы хотите рик закупить, либо целый контейнер, хотите купить, вложиться в него, получите его. Вы загрузите приложение, вы пройдете обучающее видео и вы сможете уже увидеть, как к вам притекают майнинговые наградки все время и выплаты. То есть, вообще повод для радости будет на лицо, И у вас сразу же будет мотивация пригласить людей на следующую неделю. Не надо ждать, потому что вы сразу увидите, подумайте, ага, это работает. Надо всех позвать, всем показать. Вся ваша команда должна прийти и послушать следующий звонок про ликвид. Но все-таки лучше показать им, что это стоит сделать на своем примере. Активировав свой Liquid NFT, сегодня вы получите награды, вы увидите, что приложение работает, увидите, как оно работает, и звонок на будущей неделе таким образом, будет для вас гораздо более осязаемым и понятным благодаря вашему пользовательскому опыту. Или это согласен? Да, Джереми, согласен полностью. Каждый лидер должен лидировать, так сказать, в общем-то, своим примером. Джереми, ты совершенно прав. Все должны купить как минимум одну видюху, одну GPU, чтобы посмотреть, как это работает в приложении. И у нас был большой ивент Blockchain Life Несколько дней назад мы получили замечательную обратную связь от лидеров. 40-50 топ-лидеров сообщества были на ивенте. Они поговорили с командой Liquid, так сказать, по душам, и все очень рады проекту, очень вдохновлены проектом. Проекта. Мы делаем что действительно беспрецедентное, такое переворотное, у никого даже близко нет. Вот ничего подобного по сравнению с тем, что есть у нас. Мы делаем вещь уникальную. Нам всем нужен уникальный проект. И мне кажется, на будущей неделе мы сможем все это презентовать более подробно. Кстати говоря, даже без всяких презентаций и звонков у нас уже продажи хорошие. Все просто пришли слайды, сделали презентацию. Ну нет у нас как бы чего-то яркого и такого там со взрывами и фейерверками. Но даже несмотря на это отсутствие, на самом деле замечательно люди вкладываются в ликвид. На следующей неделе все уже будет, но... Даже несмотря на это отсутствие, как я сказал, каждый день мы видим хорошие продажи. Потому что лидеры нашу умеют и любят лидировать. И много людей прилетели в Дубай, послушали, так сказать, из первых уст про концепцию. Послушали пионеров концепции вместе с нами. Слушайте, ну, если говорить о том, насколько это башковитая команда, то это, в принципе, лучший технологий, с которым мы когда бы то ни было работали. Но ну, феноменальные вещи они показывают. Потому что Liquid — это один из тех проектов, Который, в общем-то, не, не надо презентовать на слайдах, его нужно просто прочувствовать. Вот запусти, вложись в Liquid NFT, и вот награды от майнинга притекают в кошелек каждый день. Ну, то есть каждый день. Ты в бэк-офисе видишь майнинг-ферму, которую ты строишь, ты видишь, что она работает. Это круто. И это можно делать... Используй тот же Tron кошелек, который ты используешь для Daisy. И ты можешь закупать напрямую из приложения TronLink или через просто расширение браузера Chrome. Ты можешь также загрузить приложение Liquid, получаешь там пошаговые инструкции о том, что делать, и даже групп в Телеграме. Группа в Телеграме команды Liquid там каждый день выкладывают замечательную информацию и актуальные апдейты. Это группа в Телеграме, в которой стоит присоединиться. Мы еще раз ссылку в официальном Дейзи канале опубликуем на эту Телеграм-группу, так чтобы все, все члены сообщества Дейзи могли, так сказать, подключиться к источнику информации напрямую. Люди уже покупают это ликвид NFT и уже как-то, в общем-то, сарафанное радио рассказывает о том, что это круто, даже без всяких презентаций. Да, да, да. Итак, 70% опять же выплат идет к вам, если владеете NFT. 15% идет в ликвид операции. И бонусы. Мы все эти бонусы подробно опишем на звонке на будущей неделе. И, в принципе, главная цифра здесь понятна, чтобы... Начать продвигать Liquid NFT. Вы видите выплате в вашем кошельке. Что еще нужно увидеть? Ничего больше не нужно увидеть, чтобы начать просто объективно продвигать эту модель в вашей команде. Вы можете построить целую сеть NFT и как лидер, как инфлюенсер. Я помню, я помню, когда ребята увидели эти показатели, они спросили, команда спросила, что все вот в пул и пойдет «да». Это совершенно вот экстраординарные цифры. Люди просто богатеют. Просто богатеют, получая эти токены. Еще до того, как все это на рынок выходит. И, конечно же, есть Forex Pool, есть Token Pool, есть Event Pool. Не забывайте об этих пакетах, об этих пулах. Они все функционируют сейчас. И на будущей неделе на звонке вы шаг за шагом увидите, как вы можете получать свои награды, поэтому рекомендую всем включиться и закупить, по крайней мере, одну nft чтобы вы могли действительно воспользоваться этой платформой и прочувствовать на себе ее выгоды и преимущества. Итак, последнее по порядку, но не последнее по своей значимости. Limitless 2024, без границ 2024. Мы распродали весь наш ивент на 2023 год. Мы запускаем продажи билетов на 24 год. Больше – лучше. Продажи начнут продаваться на будущей неделе. Вы можете купить билеты только и только крипто. Никаких дебетовых карточках, никаких кредиток. Мы крипто билеты продаются за крипто. Сейчас мы допиливаем платформу, чтобы любой желающий мог купить свои билеты при помощи Tron USDT. Сейчас на весь март у нас будет скидка до 1 апреля, так сказать, скидка для ранних, ранних пта пташек. Скидка для ранних пташек. Дальше цена вырастет до 199 USDT. И вы можете зайти на Limitless 2024, чтобы получить всю информацию о грядущем. Ивенте. на сегодня слайды у нас закончились уложились коротенько про ликвид обычно когда кто-то запускает новый проект нужно выстроить так сказать социальную сеть сообщество daisy уже в принципе может похвастаться большущим сообществом у нас настроены смарт-контракты поэтому ну от чего там все работает да, да, это важная деталь. И обычно в майнинге, кстати говоря, в майнинге нужно месяцами ждать. Нужно, значит, как бы заказать, все должно установиться, подключиться. С Liquid ты начинаешь получать свои майни награды ну, немедленно, то есть сразу. И это потому, что мы проактивны. Мы сказали, мы сначала хотим действительно обеспечить определенный объем майнеров и NFT для сообщества заранее. То есть проект запускается, доступ есть поэтому сразу к NFC, потому что они были резервированы заранее. И это работает сейчас. И ты можешь поучаствовать сейчас в этом. Эдвард, это огромные преимущества, которых просто вот ни у кого больше нету вообще-то. Именно так. Рок-н-ролл. У всех немножечко джетлак. Я не знаю, сейчас утро и день или вечер, потому что немножко часовые пояса у меня смешались в кучу. Но давайте так или иначе. Все-таки вот мы рванемся в вот этот порыв между сегодняшним днем и 31 мая. Не паникуйте. Ой, они запускают модель фонда, что все поменяется. Слушайте, все это на благо. Все это для того, чтобы вы могли выходить на следующий уровень и просто получать больше богатства. Чтобы наша компания, наше сообщество стало Мультимиллиардным. Все ради этого. Все эти анонсы, все эти изменения, они только для улучшения. Поэтому давайте трудиться вместе. У нас еще есть несколько месяцев для ачиверов и для билдеров. Давайте их максимизируем и выжмем из них столько, сколько можем. И обеспечьте себе дополнительный доход благодаря доли в пуле ачиверов и постоянной доли в пуле билдеров. Всего вам самого лучшего да хранит вас творец.